Я вас всех приветствую. С вами, как всегда, Владимир. Вы находитесь на моем YouTube-канале «Мотивация для кармана», на котором вы всегда найдете для себя актуальные виды заработка на сегодняшний день. Сегодня я решил записать видео о экономической игре, за которой я наблюдаю буквально уже второй месяц, и смотрю, как она развивается и тому подобное. Давайте я вам покажу сразу этот проект. Это называется «Кошмарин». Чем меня привлек этот проект? То, что здесь очень грамотный маркетинг. То есть умные проценты, которые даются людям для заработка. Также здесь есть возможность зарабатывать без вложений. Давайте пройдем во вкладку проекции и более подробно можно здесь найти информацию, что и к чему. Ссылочка будет под видео, к кому будет интересен этот проект. Добро пожаловать. Но сразу хочу вас предупредить, что инвестируйте только в свободные средства, которые не жалко будет потерять. Это закон интернет заработка, то есть только свободные средства. Здесь все очень подробно описано. Смотрите, сам проект с уникальным дизайном, то есть люди подошли всерьез к этому, не штамповка, как говорится, а вложено немало денег в разработку и все продумано до мелочей по отзывам по информации о других партнеров с которыми я сотрудничаю которые продвигают уже этот проект не первый день все идет гладко развивается очень стабильно и хорошо выплаты без проблем так что здесь вот можно найти более подробную информацию простая регистрация доход каждый день можете приводить рефералов потому что здесь двухуровневая реферальная программа потом здесь есть серфинг бонусы каждодневные и вклады от 20 рублей вывод мгновенный то есть, там минималка 1 рубль получается. Смотрите, какие здесь планы. То есть, планы они в виде кораблей. Так и называется. Кэш марина Марин это корабли, да? Флот. Вот корабли такие. Значит, самые дешевые 20 рублей стоят. Служит он. То есть, работает 75 дней. И всего получается 121%. То есть, 21% процент чистой прибыли я считаю это умный процент это не завышенные проценты то есть хайповские делишки как говорится где людям предлагается быстро заработать но они быстро и закрываются. проект работает повторюсь уже третий месяц и благополучно развивается дальше смотрите есть второго уровня то есть все зависит от процента процент время службы и цена то есть от 20 от 20 рублей и дальше вы можете решить сами для себя какую сумму проинвестировать сюда если вас заинтересует этот проект и уже купить определенные корабли также здесь есть корабли с пометкой x2 то есть они работают меньше меньшее число дней 45 дней к примеру да в месяц получается 121 процент но такой корабль уже стоит от 2000 рублей что еще хочу вам показать сразу так партнерская программа 6 первый уровень и 2 второй уровень хотелось бы вам показать статистику здесь очень Классно, все показано, статистика, например, за последнюю неделю, сколько есть пополнений, сумма вывода, очень хорошие пропорции. Также на сегодняшний день почти 30 тысяч человек зарегистрировано, за сутки добавляется тоже немало. И разные виды рейтингов по сумме пополнений, по выплатам, рефералы, рефоводы и тому подобное давайте я перейду в свой кабинет регистрация здесь очень простая разберетесь сами есть вкладка помощь если что можете написать если какие-то вопросы возникнут в поддержку есть конкурсы отзывы так перейдем в кабинет когда попадете в свой кабинет вот такая страничка, вот удобный очень кабинет, все расположено по левой стороне, все вкладки. Сейчас быстренько пройдемся. Чтобы пополнить, вам надо нажать вот на эту кнопку. То есть это будет баланс на покупки. Не ошибитесь, потому что я сделал такой косячок, я нажал на эту кнопку и пополнил свой рекламный баланс. А с этого рекламного баланса нет возможности перевести на баланс покупок. Но я сильно не переживаю, потому что эти деньги я использую для рекламы своих других проектов. Почему? Потому что здесь платежеспособная аудитория. То есть здесь люди с деньгами тоже пришли зарабатывать. Как это все происходит, я чуть попозже вам покажу, как рекламировать да, свои ссылки других партнерских программ то есть других проектов А давайте все сделаем по порядку и пройдемся по вкладку вкладка корабли здесь вы можете приобрести кораблики определитесь суммой и можете при, э, покупать но сразу замечу почему я говорю мне очень нравится этот проект потому что э, смотрите вот пока вы не купите например третьего уровня корабль за 350 вам не откроется э, за тысячу рублей повыше уровень то есть все сделано про пропорционально нету закидона деньгами по чуть-чуть до да, развивается никуда не спешат обмены не, не спешат набрать кассы и смыться так сказать э -э все очень понятно то есть э не буду я сильно заморачиваться как говорится Тут разберете сами корабли x2 что вначале вам рассказывал которые имеют срок службы меньше но цена на них побольше находится в этой вкладке также определитесь и решите для себя какой купить здесь также постепенно открывается уровень и во вкладке плавания есть такое одно условие здесь, что каждый, каждый день, то есть один раз в 24 часа, вы должны нажать на кнопку «Обмен». Здесь будут падать ваши денежки, не нажимаете на «Обмен», она так, они попадут в эти разделы, на «Вывод». И что привлекло еще меня, что здесь нету ни баллов, ни кашпоинтов. То есть, чтобы выводить деньги, ничего не надо. Не приглашать там сильно развивать структуру. Просто инвестируйте и заходите один раз в 24 часа, нажимаете на кнопку обмен. Все условия для вывода. Так, в разделе «Гонка» ну здесь... Наверное, пользователи между собой соревнуются. Да? Лидеры за 30 дней, лидеры за 365 дней. В разделе «Настройки» зайдите обязательно в раздел «Настройки» и можете сразу прописать свои кошельки платежных систем, на которые будете выводить. Также здесь есть платежный пароль. Здесь у вас будет поле пустым. Введете, придумайте свой платежный пароль и нажмете «Сохранить». Раздел серфинг. Вот в разделе серфинг и это и есть рекламный сервис у них. То есть здесь вы можете разместить свою ссылку и рекламировать свои проекты. В разделе мои ссылки здесь пока что ничего, но я добавлю конечно. Вот нажимаете добавить. И здесь есть три, три пакета. То есть есть премиум, обычный, эконом. Они чем отличаются? Ценой конечно. И э, сколько э, будет ли выделенная ссылка? Да, например, активное окно, просмотр в секундах э, отличен до да, других пакетов. И переходы, да, активно или нет. Чтобы добавить, вы пишете заголовок цепляющий. Например, там, заберите свои деньги или тому подобное. Да? И ссылочку партнерскую. И выбираете, какой вам подходит пакет. Нажимаете «Разместить». Но перед этим надо пополнить баланс. Пополнить баланс рекламным вот здесь. Не перепутайте. Еще раз повторюсь. Чтобы купить корабли, нажимаете на эту кнопку. Ну, мы сейчас все это проделаем, потому что я пополню еще баланс и куплю два корабля. В рекламу здесь пополняется. Бонус. Бонус это один раз в сутки. Здесь будет пустое окно. Я вчера нажимал уже. Каждый день, если вы будете брать бонус, он будет у вас увеличиваться. Но также размер бонуса зависит от размера ваших инвестиций в этот проект. Так что здесь все очень просто. Так, давайте пополним баланс на покупке но давайте я сразу вам покажу какие я куплю для себя корабли то есть я возьму один корабль за 350 рублей и мне откроется четвертый уровень за тысячу вот эти два корабля я возьму а потом посмотрю если что докуплю еще так пополняем на 1350 рублей я буду пополнять Через Payer, кстати, сегодня у нас 29 марта 2020 года есть бонус на пополнение 7 процентов. Не знаю, я вот утром пополнял по ошибке по баланс на рекламу, но я эти деньги, конечно, использую. Вот сейчас проделаем то же самое на баланс для покупок. 1350 один процент комиссия я буду пополнять через платежную систему Pair. нажимаем пополнить нас перекинет на платежный шлюз Pair. выбирая рубли подтвердить так Подтверждаю. и возвращаемся на кошмарин платеж обработан не забудьте приобрести корабли и вернуться в кабинет так все правильно бонус начислили также потому что перед этим я тоже пополнял на 1350 ну вот славно будет у меня и на баланс на покупок для покупок и баланс на рекламу так, чтобы купить корабли, зайдем во вкладку корабли. И я куплю один кораблик за 350 рублей. Отлично, покупка совершенно успешна. Так, 1094 у нас осталось. Все правильно, у нас открылся четвертый за 1000. Покупаем. Также купили 94 рубля у нас осталось что мы можем приобрести еще за 94 Ну я думаю можно наверное этот корабль купить еще купили 74 рубля купим еще еще и еще то есть в сумме у меня получилось 4 корабля Первого уровня 1 за 350 и 1 за 1000. Так, в плавании заходим, смотрим, что у нас здесь показано. Так, денежка уже пошла, капает. Приятно видеть да, цифры, когда увеличивается. Так, корабль третьего уровня есть начисление пошли 4 есть начисление пошли контракты показаны до 0 6 18 16 12 и 4 корабля по 20 рублей все правильно так что друзья вот такой на сегодняшний день проектик кошмарин это экономическая игра с выводом реальных денег без баллов без кашпоинтов Кому понравит, понравится, добро пожаловать ко мне в команду. Ссылочка будет в описании. Еще раз э, хочу напомнить, что рекламировать вы также можете здесь свои проекты на, как говорится, и зарабатывать бесплатно. Можете просматривать, вам будет начислять. И сегодня просматривал. Здесь рекламируют люди свои проекты и тому подобное. Добавляем ссылочку здесь и рекламим свои партнерские ссылки. Хочу напомнить, что, к примеру, вот у меня есть обзор на канале Шара today отличный проект. Он уже работает год, был в марте, они развиваются, улучшают свои планы, разные вот шара сегодня есть кстати э, инвестиции все можно посмотреть в этом обзоре ссылочка под, в подсказке я оставлю ссылочку можете перейти посмотреть э, отличный проект также здесь есть реферальная программа вот к примеру регистрируйтесь здесь берете свою реферальную, реферальную ссылочку в разделе реферал вот вставляете ее сюда, добавляете и рекламируете этот проект. Здесь у меня 57 человек, ну по чуть-чуть развивается тоже. Ладненько, друзья, на этом я буду заканчивать этот обзор. Надеюсь, он был для вас интересен, будет полезен для вас. И если не сложно, поделитесь этим видео в своих соцсетях. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Я всегда на связи, стараюсь отвечать, если какие-то вопросы и тому подобное возникают. Мои контакты есть под любым моим видео на моем YouTube-канале. Желаю вам крепкого здоровья, только позитива и больших вам заработков в интернете. С вами, как всегда, был Владимир и до новых встреч. Всем пока.